приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёва и сегодня в обзоре товаров магазина клёва.com.ua мы предоставляем вам вот такой вот садок от фирмы Legend Fishing фишингин посмотрите пожалуйста сначала на эту сумку посмотрите какой водонепроницаемый материал используется при пошитии сумки тут идет э, карманчик в сумке есть и основное отделение. Тоже на замочке. Есть две ручки, чтобы можно было его нормально выносить. Но смотрится очень прилично. Очень прилично смотрится сама сумочка. Давайте достанем садок и посмотрим на него. Вот такой, друзья, большой садок. На первом отсеке находится эмблема этой фирмы Legend Fishing Gear. Внутри находится вот такая сеточка. Значит, она идет на затяжечке, то есть можно затянуть, чтобы рыбка у нас не выскочила. Вот. Друзья, посмотрите, насколько он качественно прошитый. Вы видите? В качестве ребер жесткости используется железо, то есть тут. Железные такие путя, железные дуги. Из-за того, что дуги выступают за прорезиненный материал садка, получается, что сам материал не трется об дно, не трется об камешки какие-то и так далее. То есть оно будет служить долго. Здесь все продумано. Когда вы собираете рыбу, ее очень удобно вот так вот взять. В последнем получается отсеки. И вот так вот вынести на берег. Друзья, на самом крайнем отсеке находится такая ручка, чтобы можно было нормально вытушить рыбу с То есть, сделано все по уму, вы видите. Вот такие лямки классные. Также достоинством является то, что этот прорезиненный материал, он очень быстро сохнет на ветру. и вы уже можете домой забирать после рыбалки уже практически сухой садок. Это значит, что он не будет вонять. А вы знаете, как, как может адски вонять. Это же ужас. У меня такой один был. Кошмарный. Так, Теперь померяем длину нашего садка. 3 метра 20 сантиметра. 22 сантиметра. В принципе, достаточный размер для того, чтобы ловить в комфортных условиях на берегу, а рыба плескалась в воде. Это опойманная рыба, которая упорнена. Друзья, в последнее время хочу сказать, что я убедился, что рыболовная продукция фирмы Legend Fishing Gear достаточно удобно сделана, достаточно качественно сделана. То есть, совпадает со всеми потребностями рыбаков и не только любителей, но и спортсменов. Поэтому такой садок, в принципе, может применяться и в спортивной рыбалке. Друзья, ссылка на этот садок находится под этим видео и в магазине kluevo.com.ru И хочу напомнить, главное правило нашего магазина. Если вы найдете такой же подсак дешевле, чем у нас, скиньте ссылку на почту сайта. Мы проанализируем ее актуальность и продадим вам еще дешевле. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Судя Клева. Ну мы прощаемся с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем пока. Всего хорошего.